Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и сегодня я отвечаю на вопрос от Бигмома, Как создать сетку с узелками на сферическом объекте? Поехали! Прежде чем начинать смотреть данное видео, я рекомендую зайти в мой блог в Материал MaterialFututs и скачать эти 4 скрипта. Именно их я буду показывать в данном уроке. Я покажу два метода, которые имеют и плюсы и минусы. Если вы знаете еще методы, прошу написать в комментариях. Как первый, так и второй метод работают со всеми объектами. Но вопрос звучал о сферическом объекте. Сейчас я покажу картинку. А Маргарита мне прислала такой скетч и вопрос звучал, как создать такую сетку с узелками. Лично я знаю два метода. Поэтому их и буду показывать. Если вы знаете еще какие-то и есть замечания по этим методам то прошу писать в комментарии. Итак, для первого метода нужно будет скрипт Quad и WireMeshGenerator. Quad ставится очень просто. В 3ds Max 2018 Install Max Creation Graph Нажимаем и здесь вылазит окно в котором выбираем Quad -scatter. Нажимаем Install. В итоге он у вас появится в модификаторах. Теперь, что нужно сделать. А, Во-первых, Quad удаляет саму форму. Там можно конечно птичку поставить, чтобы не удалять, но лично я предпочитаю фронт-виде делать копию объекта и в том, как-то так. Затем вот этот момент поправлять с помощью FFD-модификатора. Сделать вот так вот. Дальше поймете, зачем это делать. Вот. И здесь тоже выравниваем таким образом. В итоге получается второй объект на который будет накладываться сетка. Собственно, чтобы получить сетку с узелками, нам нужен такой вот объект, который можно получить из Wiremesh генератора и стандартный торус Knot, который есть в Maxе вот здесь вот. Extend primitives, torus Knot. То есть, чтобы получить данный объект, заходим в Script, run Script и запускаем Wiremesh генератор. Откроется окно wire mesh генератора скрипта. И здесь, собственно, что нам нужно? Во-первых, уменьшить цел size, А во-вторых, сделать радиус поменьше. Таким образом, мы получим нужный mesh. Вот такой вот. Единственное, что вот здесь вот уменьшаем. Затем конвертируем в Editable Poly. В принципе, не важно. И front в виде. Берем вот этот кусочек. То есть просто с четверкой, то есть 4 нажимаем, выделяем таким образом, и затем нажимаем grow, и Ctrl-E, чтобы удалить остальное, delete. Отлично. А теперь эффект Pivot Only, Center to Object, затем поворачиваем на 90 градусов, и теперь самое главное, на виде сверху выровнять этот объект по квадрату. Во-первых, вам нужно создать квадрат Plane. Теперь... Этот объект берем. Shift-A. Выравниваем по ним. Отлично. И самое главное. Теперь нужно сделать вот так. Раз. И растянуть его. Таким вот образом. Чтобы объект вписался в квадрат. И немного сделать больше. Отлично. Ну, таким вот образом я его выровнял и, собственно, этот объект я вот удалю. Вот. Теперь что дальше? Дальше делаем ему ResetXForm. Копируем данный объект. Потому что он нам еще пригодится для второго. Ctrl-V. Copy. Okay. Его пока скрываем, он мне не нужен. И на этот объект, который первый, назначаем Quad Scatter. Есть. А здесь ничего сложного. Главное нажать Follow Normal, чтобы нормали То есть Было удобно потом велдить эти точки. Но нам их велдить сейчас не нужно, потому что у нас будет там узелок. И, собственно, выбираем объект и получаем вот такую вот сеточку. Здесь можно завелдить, а лично я сделаю узелки. Но чтобы сделать узелки, нам не квад скатер нужен, а стандартный скатер Макса по точкам. То есть, если обратите внимание, вот эти вот соединения, они вот здесь вот. Так, что нужно сделать? Теперь, Unhide тот объект, который у нас был. Выделяем его. Выделяем Torus Knode. Теперь, на этот объект назначаем ScamPout Objects. Выбираем Torus Knode, Scatter, Pick Distribution Object. Выбираем этот объект. Отлично! И теперь, All Vertices. В итоге получаем скеттер по всем вертикам. Конвертируем в поле, нажимаем 5, чтобы удалить ненужный объект. В итоге мы получили вот такие вот узелки. Естественно, в выдетвом поле потом можно ненужные удалить, доработать, уменьшить и так далее. А здесь уже работа такая ювелирная. Моя задача показать вам метод. Как дальше работать, я думаю, уже разберетесь. То есть, можно их меньше сделать, можно больше. Это в самом скейтеринге. Это первый метод. И мне он кажется довольно красивым, потому что есть узел здесь, есть узел здесь. Более интересный такой вариант получается. Естественно, при желании можно на виде сверху продумать саму модель. Как она будет вот... Именно выравниваться и сделать здесь узелки. То есть продумать, как узелки будут во время скейтинга соединяться. То есть скопировать и там продумать моменты. Тогда будет более интересней еще. Но я же говорю, это ювелирная работа. И требует... Продумывания этих моментов. Я показал быстрый метод, чтобы не париться с моделингом и продуманием узла здесь. На модели я показал, как с помощью двух инструментов получить сразу готовые узлы. То есть на рендере как бы, не будет заметно, что там вот у вас нет точек, нет соединений. Это все вот выглядит красиво. Второй метод заключается в работе с разверткой и интересном подходе. Сейчас я его покажу. Итак, естественно удаляем это все. Оно уже нам не нужно. Остается один объект. Его копируем. Поворачиваем. На 90 градусов. Конвертируем в Editable Mesh. Потому что UV2Mesh работает именно с ним. Запускаем скрипт. Run Script. uv to mesh Появится окно UV2Mesh. Нажимаем Flatten from UV. В итоге у вас будет морф объект 100% которого это развертка. По этой развертке мы будем пускать сетку. А сетку мы будем создавать с помощью скрипта, который называется WireFence. Тоже очень классный скрипт, который мне нравится. И... Суть его в том, что он создает ту же сетку, только из точки. То есть, если вы сейчас... Выберите морфер, Нажмем Effect Pivot Only Center to Object. И это дело вот сюда, вот, допустим, чтобы точка была известна центра. Вот. И теперь, если нажать PickPoint, выбрать эту точку. Отлично. И нажать Create. Мы получим сгенерированную сетку. Единственный момент, который лично мне не нравится в этом методе, это подбор соединения после Morphing. Сейчас объясню, что это значит. И почему это минус? В методе, который я показывал перед этим, соединение есть и вам не нужно продумывать момент, как соединить объекты. То есть, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Давайте я сделаю сетку. Сразу говорю, что нужно делать ее не квадратной, а больше похожей на прямоугольник. То есть, здесь вот Length ставить, допустим, 20. Нажимаем Create. Получаем такую сетку, которую уменьшаем. И выравниваем по UV-развертке. Почему не квадрат? Потому что во время morphing эта сетка будет растягиваться и будет некрасивый результат. То есть здесь уже экспериментальным путем надо подбирать. Как выравнивать. Я обычно делаю это так. То есть, scale примерно такой вот. Теперь конвертирую в editable mesh тоже. Затем назначаю Skin Wrap. И выбираю UV-развертку нашего объекта. Для этого нужно нажать Add и выбрать эту развертку. Здесь внизу будет писаться прогресс, то есть немного нужно подождать. И в итоге у вас получится морфинг сетки по uv зверт И теперь, если выбрать объект, здесь поставить 0%, то есть изначальный вариант нашего объекта, в итоге мы получим вот такую вот сетку. Минус, о котором я говорил, это вот, вот это вот соединение. То есть здесь нужно на глаз подбирать, чтобы это все дело совпало. И затем, например, в том же ZBrush или 3D-коде, вам это все аккуратненько подровнять и объединить. И еще идет растяжение, как видите. В некоторых случаях это тоже интересный вариант. Но если вам нужна ровная сетка, то лучше использовать первый метод. На этом урок заканчиваю. В итоге мы изучили нужные скрипты для этой задачи. И теперь, вы сможете любой объект обмотать той же проволокой и получить интересный результат. Например, взять чайник, бокс или что хотите. Эти два метода работают со всеми объектами, не только сферическими. И вы можете получать очень интересные результаты. Преимущество первого метода, который мне нравится больше, в том, что вы можете узел менять. Я вот сейчас как раз покажу, чтобы вы понимали. Еще раз покажу первый метод и его преимущество. Итак. Только в виде узелка у нас уже будет чайник или любой другой объект. Вы можете это в любой момент менять. В этом и есть преимущество первого метода. То есть берем. Снова назначаем Quad Выбираем объект. Первый. Сетку. Получаем сетку. Опять же, если взять Quad И допустим, мы хотим обтянуть чайник. Мы берем, копируем этот квадскеттер и вставляем сюда, сюда, и у нас готова сетка по чайнику. И так любой объект. Вот что самое главное. В любой момент вы можете выбрать любой объект, будь то даже Torus кнот, пускай будет вот конвертировать его в Editable Poly, нажать Paste и вы получите сетку по этому объекту. Круто ведь? Второй момент, который я хотел рассказать и преимущество, это возможность, вместо узелков, делать какие-то другие объекты интересные. То есть, опять же, берете этот объект, выбираете объект, которым хотите скатерить, Compound Object Scatter. Distribution object, all vertices и в итоге у вас место узелков чайники. То есть можно какие-то сюрреалистические моменты делать. И опять же, если взять объект base scale, можно делать процент меньше, можно больше. Мне этот метод нравится больше, чем ev mesh потому что в любой момент можно отредактировать объект кетеринга и получить интересный результат. И, как видите, не нужно править швы. То есть объект обматывается нужным образом, не нужно править косяки. Вот и получается очень интересный результат. На этом урок закончен. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в Discord и ждите новых ответов. Всем мир!